Добрый день, друзья! Я от всей души поздравляю вас с наступившим 2021 годом! Сегодня 1 января, а это значит, что мы с вами пережили 2020 год. Год общемировой паники и социального эксперимента. Мы стали свидетелями простого демократического произвола власти имущих всех стран на нашей планете. Каждый человек в ушедшем году получил уникальную возможность почувствовать себя ничтожным, безголосым балластом на теле страны. Именно эти уникальные стечения, казалось бы, нелепых обстоятельств и катастрофа социальной жизни поможет нам наконец-то обратиться внутрь себя и задать, может быть, самый главный вопрос: кто я? Мы, не осознавая всей опасности, заблудились в современных гаджетах, умозаключениях экспертов и пропагандой нижайших инстинктов в теле, радио и интернет-трансляций. Друзья, подобно кораблю, тщетно пытающемуся найти покой и умиротворение в бушующих волнах океана, мы робчими критикуем наше сегодняшнее положение. Я хочу пожелать вам в этом 2021 году перестать чувствовать себя легким маленьким корабликом на бушующих волнах, а осознать себя огромным, вечным, мощным океаном. Океаном Духа, пребывающим в гармонии и умиротворении, и никоим образом не обращающим внимания на маленькие кораблики на поверхности своих вод. То, что лежит на поверхности, не бывает настоящим и в первую же бурю может быть разрушено. Лишь то, что внутри океана вечно, лишь ваш дух вечен, лишь отталкиваясь от духовного, можно развиваться и пребывать в душевном равновесии. Друзья, этот год будет лучше, но лишь для тех, кто переместит точку опоры своей жизни на внутреннее наполнение, на развитие душевных качеств и на духовный рост. Мне бы очень хотелось быть позитивным, но этот год будет вряд ли социально лучше. Я не стану лукавить, говорят, что в этом году наше системное правительство начнет таки заботиться о гражданах своей страны. Такого не было, и вряд ли это случится в году, 2021. Не стану я врать и про то, что улучшится экономика и материальное благополучие. В этом году, друзья, вы найдете счастье внутри, в совестливости, в душевности, в чести. Я желаю осознать вам свои душевные порывы и насытить свою жизнь красками доброты и альтруизма. Ну а кто, если не вы? Кто поможет вашим родным и близким, если не вы? Кто научит вашего ребенка, как нужно поступать по совести? Кто, если не вы, покажет, что нужно делать? Кто покажет, что значит жить с открытым сердцем? Жить честью. Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Именно сегодня 1 января 2021 года у всех у нас без исключения открывается способность к глубинному чувствованию и расширенному осознанию. Не перекрывайте эту уникальную божественную способность низкосортными криками социальной истерии. Не позволяйте выбить себя из колеи своего душевного предназначения. Я искренне желаю вам почувствовать то, что вам нравится. Открыть сердце знанию души, мечтать и воплощать, отдавать, не требуя ничего взамен. Подобно животным, воскресите в себе природную искренность и жизнелюбие. Почувствуйте себя человеком и станьте чуть человечнее, более совестливым и отзывчивым. Осознайте свое божественное начало и устремитесь к чести». Удачи вам, друзья! Любви и счастья в этом 2021 году.